Жанна болел. Жизнь моя хотила к закату. Я потерял семью и всякую надежду на будущее. Но, благодаря Антибару, who should be. C'est oh, pas ça, c'est Сейчас я Не знаю, я снимаю. Золото есть. Один питерский порыга. Заславский. Под видом руды вот сюда выводят. В Эстонию. Заславский? На море? Что раньше было? Сейчас не нуждаешься. Сюда сюда. Дальше здесь он на фабрике золото переплавляет. Что за фабрика? Да. Металлоконструкция. Директор там. Как его? Сына Кусла. А вот он здесь при чем? При чем, при чем? Прикрывал это дело, пока в Питере. А, да. Скоро вызовете, моя болезнь сильная, беспредельщики! никогда не спит. А? Громче говори! Чего? Это что? Это самый звакравский, который Шишкина деньги на операцию дал, да? Да. Это младший, как Шантина Михайлович. Чего? А кто ты знаешь? Акспедитор невермах. Это он сюда мороз его послал.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 Какие дела, Три года в ОМОНе, шесть месяцев в Чечне, и вот итог. Ну и за что тебя? Да я, приятель, решил помочь. Он одному мужику в долге а тот в Ну приятель решил через суд деньги вернуть? А, дохлый номер. Он ко мне, мол, выручай. <сёк> Но я этого мужика сыскал, объяснил мне нормально, что, мол, долги, надо возвращать. Вот. Ну, согласился, гад, а то там будет это так и так деньги вымогаю. Меня изкрутили. А правда? Да я понимаю. Только обидно. Я не прокурорую. Главное, чтобы нафиг чуть. Ну, вот тебя, Павлович. Тебя ведь на подписку могли отпустить. Боялись, что ли, не деньги, кто-то банкует. Попробуем посадить. А потом посади. отстреливать их надо по-тихому. Ты как считаешь, Павловс? Так все он описал. Да. Морозов тоже. Думаю, ты только вы работаете, берите. Нет, теперь так не думает. И за что он его? Как же это у вас? Неприязненные отношения. Да. М -м -м. А слово. Поздравляю. М -м -м. Спасибо. А -а -а. За помощь. Незу. Боже, зайдете? Да нет, нам на вокзал. Пошли до нужна, Мы -а -а. Напишите, а -а -а. хорошо. Вам из Питера позвонить? Попробую. Не счастливо. Счастливо, оставайся. Выдают. Честное собственное. Право человека, законы. Законы-то разные. А поле в Да.